Он своего напарника убил. Это похоже на порно. Пошли вы все в зепу, понятно вам? Хаюшки и котятушки, с вами снова Неллио. Блин, мне всегда опарывает рожа Алиса. Ну что ж, эта игра Алиса. Что ж, записи, как хорошо, что я тогда сохранилась. Загрузить. Тоже что ж, теперь можем прыгнуть, прыгнуть и идти в самый низ, в самый низ, в самый низ. И спускаться а... там не будешь? Допустим, меня эта хрень не убила. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что это. Сахар, хрен, грибы и мак. Можно есть их просто так. Можно в зелье перегнать. И размером с крысу стать. М -м -м, не люблю сладости. Чё, почему, когда мы начали харьбу, мы немножко на <сас> другие станции пошли? Это не еда. <сас> <сас> Есть. Опять они. Как вы меня бесите. Но благо он меня не заметил. Смотрите-ка. Отлично. Кажется, сейчас у мне начал получаться немножко лучше. Ну хорошо, что он только один здесь. Так, отлично. Попробуем войти сюда, что ли? Привет! Привет! <связать> Я, Головка от. чего? О, смотрите, там кое-что есть. Сверху. Это ведь та самая хреноматия, которая нам помогала стать более агрессивными. Ну что ж, да, пусть тинкре, да, пусть тинкре. А, взять ее мы не можем, очень жаль. Да, в принципе, эту хрену мы тоже взять пока что не можем. Ну, не сказала бы, конечно, что мне исчез, жаль, но да ладно. Кривки, а я здесь. Ты меня не видишь? Правда? А я здесь. Все, отлично мы его тоже убили знаете со временем когда ты уже привыкаешь к оформлению и к управлению и ко всему остальному то тебе становится гораздо проще это все проходить и так мне интересно что это такое Ага, демонские кости маленький совет никогда не бросай их в одиночестве. Ага. Демоны крайне невоспитаны, и понятия не имеют, кого можно есть, а кого не стоит. Ясно. То есть эти демонические кости. О, блин! Пошел нафиг! Пошел нафиг! Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг! Мне а? пора сваливать! Я здесь! Пусы! Псаны! подойди, сказал! конец-то. Очень жаль, что я туда не могу уйти. Ну да ладно, в любом случае мы их убили. Ничего, и демонские кости получили. А мне третий нужен. А вот мне нужен третий. А вот мне третий нужен. Третий! А вот ты мне не нужен. И вот ты мне не нужен. И ты мне нужен. И ты! Пошел нафиг с нового года! года. Еще один. Тоже хочет добавки. Фашист гранату. Карина все пламник Газпрома. Нет? Вот убей своего на пожалуйста. А вот меня не надо трогать. Понятно? Сказала, не надо меня трогать. А вот я все подберу. А сюда я могу войти? Да, я сюда тоже могу войти. Охренеть. Что это такое? Грибы. Я могу тут взять что-нибудь? Мне ж, по идее, надо что-то найти хорошенькое там, да? Ну, ладно, есть что здесь мы будем готовить это самое зелье, если это зелье. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Пошли нафиг. Вы меня так хорошенько ранили, я хочу сказать. А -а -а! Пошли в жопу! В жопу, я сказала. Звездос, конечно. Что ж, записи... Сохранить. И ты пошел нафиг. Всё, он вдох, отлично. Смотрите, там еще одна штучка есть, она напоминает мне тот, что у меня уже имеется. Отгадай загадку. Когда молоток Опять? для кратета? Вай! Шли нафиг, шли нафиг! О, он своего напарника убил. Черт, да это же охрененно! Поистину охрененно, котятки. Но что мне здесь нужно? Что это, блин? Что я только что народила? А? Что это? Это похоже на порно. В чем беда тогда? Оно живое, ну естественно. Ну как мне это собрать? Ясно, вот они о чем говорили. А, котятки, вот я дура. Хрен знает, сколько я бегала здесь, пока не нашла этот рычажок. Пипец. Как, как мне туда-то попасть? И зачем это все делалось? А, ясно, ясно, ясно. Сейчас бы обратно, блин, убежала. для этого а, а! а! ты чё это меня бьешь так тебя очень идет этот разгневанный <связь> к несчастью твои враги не смогут долго им любовать Вспышка ярости скоро пройдет. <смех> ну зачем мне только эта вспышка ярости, я не понимаю. В спортзале должно быть безопасно. Стражники спортом не занимаются. Им нельзя терять вес. Никогда не любила физкультуру. Надеюсь, мне не нужно надевать тренировочные штаны. Нет, тебе они не пойдут. Я вспомнил один из ингредиентов зелья грибы. Правда красивые? Это еще что? <связь> вот это что, ясно. А! Иди-то мне куда надо! Стой! А, Завись ее! Да вы серьезно, блин! уничтожает демон отлично а мне пока что нужно это сердечко отлично господи вот он и появился это охрененно. Все-таки очень, очень хорошо, что у нас в запасе был этот демон. Давайте-ка я возьму вот это. Если это можно взять. Нет, это нельзя взять. Он все еще у меня есть, кстати. Это какая буква-то? Точнее, цифра. Ясно, он у нас на семерке. Ну я пока что возьму вот это. И... Да твою же ж я понял, или нет? Пошли вы все в зёпу, понятно вам? Какого фига они все здесь делают? Ладно, в любом случае, у меня 100 хп записи. Сохранись. И на этом моменте, косятки, мы заканчиваем прохождение игры «Алиса».